здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале сегодня поговорим немножко о реанимашках какие у меня результаты произошли я вам все покажу прошел месяц и что случилось с моими растениями и вот новые растения я приобрела и они тоже превратились в реанимашек Сейчас все буду рассказывать и показывать. Ну, давайте начнем с этого нового растения. Очень мне понравился в интернете цветочек. Цвет изумительный. Беглипчик. Ну, корень там показали вроде бы нормальный. Все. Сказали, что он немножко стрессанул. И ну, завяли листочки, цветочки. Ну ладно, думаю, завяли листок цветочки, пустит новые. Сейчас покажу вам. Елки-палки не настанется. Вот смотрите, какой красивый цвет. Замечательный биглип Очень красивый беглипчик. И он у них стрессанул. Думаю, ну ладно, посмотрим. Сейчас вам покажу. Смотрите, сколько цветочков. Вот еще были почки такие растущие. И этот цветоч, И почка тоже засохла. Вот так лист цветочки привяли. Ну, я видела это все на экране, все. Но мне понравилась расцветочка, знаете, какая интересная. И попробуем его спасти. Цветонос пока обрезать не буду. Посмотрим, что будет дальше. Смотрите. Корней было много, но они были все гнилые. черные Немножко вот осталось хороших корней. Листики более-менее. Тверденькие. Вот это мне не нравится, эти краёк. Как грибковое заболевание чуть-чуть почернел что-то его подъела точечки и так обсмотрела вот видите подъела я его напоила октарой развела пакетик на 2 литра воды и он напился Смотрю, обсматриваю корневую. Это у меня уже сколько, три дня. Видите, этот корешочек как-то он не очень черный стал. Здесь у основания, наверное, его срежу, чтобы не пошла грибковая болезнь. О, видите, черная. Дышащая. но может и не выжить это растение. А может и выживет. Ну, мы попытаемся, в крайнем случае. Сейчас что я хочу снять? Этот листик и посмотреть, что здесь за чернота. Жалко мне этот листик. Ну, что жалеть? Жалей, не жалей. А надо подлечить немножко растения. есть видите черная пошла бы дальше они сейчас эту сторону сниму чтобы корешок не повредить если пойдут новые корешки так это все растение спаслось а пока их нету, это тяжело о чем-то говорить, так как я сама видела, что я приобретала. Когда берешь здоровое растение, оно растет там, радует вас, когда ремашек немножко нужно повозиться. Ну, мне цвет понравился сильно. Не так необходимость в растениях у меня нет, ну недостаток там мало, хочу больше, больше. Вот этот листик, наверное, тоже сниму, Ой. наверное, сниму. Эти чернота под низом, ну просто так растение не стрессует. Значит, есть какая-то причина. Ну, бывает, конечно, там помялись листочки, какое-то там переохлаждение. А здесь, видите, уже начало процесс подогнивания. И еще я хочу сделать, знаете, такую вещь. Вот эту часть шейки, замажу лаком для ногтей. Мне очень понравился этот способ. Не знаю, кому нравится, кому не нравится. Но у меня от него хорошие результаты. У меня есть и Максим. Все препараты разные есть. Но я хочу еще испробовать несколько раз лак для ногтей. А замазывать я буду только шейку вот это черное место очень хорошо предотвращает, даниль кто хочет попробуйте мне понравился этот способ еще кусочек корешочка сухого не сняла так хорошо хорошо шеечку обмазываю А с вот этих живых, живой шаечки, вот эту почку я не буду мазать. Пойдут новые корешочки. Если остановим гниль, то корешочки пойдут. Это 100%. Все, с этой орхидейкой я ничего больше делать не буду. Это основное было моё действие чтобы остановить гниль корневой. То есть мы сняли листочек и обмазали. Это что? А, это просвет корешочек. Вот этот листик я хотела бы снять, но не буду, так как у нее вот три. Когда пойдет новый растущий отсюда с основания, тогда я его сниму. Я оставлю ее... Вот, в горшок набрала воды, двойной горшочек. И вот этот корень один, чтобы ты трахивался воды. Все, В таком состоянии оно у меня будет стоять. Это что? Корень повернулся не в ту сторону. А ну, пей водичку. Все. С этой хидейкой ничего делать не буду. Ждем результата. В воду я добавила препарат HB101. Вот такой. Одна капелька на литр воды. Я им постоянно пользуюсь, покажу следующую орхидейку. Вот тоже купила отцветашку. Посмотрела дешево стоит от цветашка. Ну, теперь надо с ней с этой цветашкой возиться. Посмотрите шейка тоже черная надо ее уменьшить количество воды но она живенькая хорошенькая корни вот есть видите вот этот надо обрезать вот он здесь переломался и стал мягкий мы его просто обрежем на том месте где переломался и все вот этот черный стал это я поболтала горшочком Стаканчиком и намокло все, а так оно не дотрагивалось воды. Все было это сухенькая, а кончики были в водичке. Смотрите, это держит и листики держатся тверденькие, плотненькие и цветоносик красивый цветочек. У меня белых как раз и не было. Вот что на листик, на повреждение какое-то. Но это одно месте только. Остальные цветочки беленькие, красивенькие. Я посмотрела, вроде бы выживет. Ничего с ним делать не будет. Тоже лаком для ногти обмазала эту черноту. Вот видите, пошла дальше чернота. Я потом, когда пустит новый корешок, просто... Обрежу этот корень. Вот так, я ставлю стаканчик воды. Шейка на весу, получается, не в воде. Это она просто сейчас намокла. А корни водички. Это две ренимашки, которые я только недавно приобрела. Эта ренимашка у меня уже давно. Я ей наращиваю корневую систему вам хья. Мох был живой из лесу, это не покупной, и она хорошо себя чувствует. Смотрите, вот эти два листа, она их уже отживает, съедает, вот третий. Но она нарастила вот молоденькие листочки. Пока я ее пересаживать не буду, я ее посадила в закрытую систему. Просто обернула мхом, корней у нее много нет. Она наращивает все. Видите, она корни пока не наращивает. Она наращивает листочки. нет, Орхидеи чувствуют себя по-разному. Наращивают одни листья, наращивают другие корни. В моем случае, видите, моя орхидейка наращивает листочки. И хорошо себя чувствует. Я чуть-чуть на краешек вот так поливаю водичкой. Видите, я полила. И все. И она себя в таком состоянии живет. И растит новые листочки. Следующая реанимашка. Это видео с реанимашками было месяц назад. Я вам показывала, в каком они были состоянии. А сейчас хочу показать их не корешки. Смотрите, как они пустили корешки. Э -э, цветонос я не обрезала. Это Леодора. Видите, тоже лаком для ногти обрабатывала. Тут были еще такие черные корни, я их срезала. И она начала наращивать корневую систему. И листочек пустила, видите, одновременно. Она хорошо себя чувствует. Вот она у меня стоит в стаканчике. Вот так, вот смотрите. Воду я не меняю. Один раз сделала этот препарат. Э, с hb 101. Аж стаканчик уже почернел. Но я не меняю, потому что у нее там уже своя микрофлора в воде образовалась. И она прекрасно себя чувствует. Добавляю чуть-чуть. Вот если корешок не достает воды. Как вам покажу? Вот. Самый нижний. Мне надо один кончик, чтобы доставал воду. Все. Больше не надо. Я вам на другом примере покажу. И вот такая орхидеечка. Смотрите, как она пустила корневую. Во-первых, старые корни раскуклились. Видите, они здесь засыхали, засыхали, а потом начали расти. Тоже обработана на лаком для ногтей. И я вам показываю результат. Видите, как пошли корешочки молодые, то есть не бойтесь лака для ногтей Это шикарное средство Кто-то напишет мне в комментариях Что неправильно обрабатываю орхидеи Но у меня же есть результат Если есть результат так Можно попробовать Потом я обрежу Эту шейку в этом месте Когда будет много корней И вот эти все гнилостные корни Уйдут и посажу орхидейку Сейчас я ее поставлю обратно. Это биглипчик у меня, по идее. Вот следующая орхидея. Это эти орхидеи, которые я вам показываю, одновременно я ставила их на укоренение. Видите, как пошел корешочек? А этот прямо из-под листика. Листик убирать не будем. Лист очень хороший, плотный. Если он начнет там желтеть, вянуть, тогда уберем этот лопнул листик это старый листочек Ну, корневая у нее пошла вот даже старые корни раскуклились видите но ну, этот нормальный корешок не ни черный нигде вот этот вот видите я думала его срезать но он внезапно начал на конце зеленеть и растет вот этот тоже смотрите какой сухой сухой и кончик зелененький и плотный я думала его срезать не, не буду и этот плотный но этот не зеленеет в общем хорошо они себя чувствуют пусть стоят дальше в этом препарате мне нужно чтобы они как можно больше нарастили новых корешков и после этого я их посажу смотрите это я Ренимировала орхидейку уже давно. Она у меня сидит, не хочет пускать новые листики. Вот один пустила. И все. Я ее не протерла. А корешки вот полезли. Она в закрытой системе растет у меня в керамзите. Вот керамзит я люблю больше, чем кору. Мох, керамзит, все подходит, видите. Вон там какие корешочки прекрасные. Ну, листиков не хочет пускать. Ну, дождемся. Я ее ставлю так стакан в стакан. Сюда набираю воды, чтобы была влажность. И вот так в стаканчике она у меня растет. А керамзит чуть-чуть полипаю. И вот еще принесли мне реанимашки. Они были посажены в кору. И надо с ними что-то делать. Смотрите, я вынула вчера из горшочка. Это реанимашка, очень красивая, с полосатыми листочками на краях. Видите? Но она, видите, в каком состоянии. Вот эти корни вроде бы хорошие, все у них нормально. Но вот здесь началось гниение. Сейчас я вам покажу свой любимый метод. Обработаю ее. Лаком для ногтей, в каком месте, сейчас покажу. Этот корешок не надо затрагивать, видите, он живенький. Я их помыла и поставила на просушку, вынула из горшка. Сейчас обработаем их лаком. Цветонос срезала она еще цвела в таком состоянии. Вот видите, свежий срез. Ее надо тоже подлечить чуть-чуть. Обработаем, чтобы не пошла чернота дальше. И в следующем видео покажу, как я делаю раствор. И будем наращивать корневую систему этой орхидейки. Сейчас она должна подсохнуть, сейчас я с ней ничего делать не буду. Оставлю в таком состоянии, пусть подсохнет хотя бы до вечера. Я свои орхидеи все перевела на керамзит. Вот видите. Больше мазать ничего не будем. Дождемся вечера. И вот еще одна такая же орхидейка. Мучительница. Видите, какие листочки маленькие. Она начала желтить листья. И вот эта орхидейка, это мне сказали, что она сортовая. Тайсука кабальт. Черная. Ну, тоже надо ее спасать, а как же. Сейчас мы ее тоже обработаем лаком. И оставим на наращивание корней. Смотрите, где я обрабатываю лаком. Я шейку обрабатываю лаком. Вон корешочек начинает показываться. здесь листочек сняла. Корешочек не надо лаком обрабатывать. Вот этот. Чтобы не подсушился. Аккуратненько. Вокруг него хорошо надо обработать, чтобы не пошла чернота. Лак. Хорошее дело. Я своим детям даже Лишай лечила лаком до ногтей. Когда они были маленькие. А как? Намазываешь лишайчик. А он облез потом лак. Потом опять обла... обмазываешь. Потом опять облез. Не идет доступ к... к этой инфекции. И она пропадает. И потом чистая кошечка становится. Все обработала я считаю хорошо и обработала больше не нужно и эту черную орхидейку тоже будем спасать этот желтый листик снимать не буду он плотный хороший оставлю их до вечера а вечером будем снимать видео и покажу вам как я буду какие процедуры буду проводить дальше с этими двумя реанимашками. Которые должны нарастить мне корневую систему. А эти уже ренимашки тоже герои пошли. Видите, когда уже такие корни пошли в разные стороны. Это уже гиганты. Но сажать кору, не знаю, не рекомендую. Кора, вот смотрите, плесневеет, грибы на ней образуются. И вот там гнилостные получаются всякие процессы. Лучше я считаю сажать в керамзит орхидеи нужна не сама кора, она питание с нее не берет она просто держится корнями за этот грунт керамзит тоже прекрасно подходит керамзит берем, заливаем кипятком он остыл или промыли холодной водой и обложили свою орхидею по краю можно мхом и орхидейки в таком стене прекрасно себя чувствуют. А вот эту красавицу спасем непременно. Посмотрите, какая красота! Как же я вам показать? Но такая еще высокенькая. О, прелесть. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь. До новых встреч! Всего вам доброго!